всем привет сегодня я записываю видео ролик под джоми 3 d Пацаны... если я умру то видео заканчивается начинаем рубить с вами начнем мы с вами не похуй а начнем <с начнем с вами с club поехали не, помню, на что, на нас на не похуй не дискорд Клопстеппер начал зевой. Ну похуй меня, аллю, блядь. Я не умру, наверное. Бал, девушка, тотальная, бля. Капилляры, блядь. Тын-тын, тыр, тын, тын-тын. Ебать, клапстеп, что-то. Че ты карта играешь? Клапстеп, клопстеп. Карту понял? Ой, блядь, за меня залагало, ебать.